Привет, YouTube, С вами Валентин и Вова. И сегодня Вова поделится с нами одним из своих упражнений и научит нас его делать на мышце пресса. Вова, что это будет за упражнение и как оно делается, выполняется? Очень эффективное упражнение для мышц пресса выполняется в упоре на полу. С ладошек, с кулаков или э, упоры для отжимания. Для этого я использую. Но опять же, повторюсь, нужно быть подготовленным делать на максимум я понимаю сложное упражнение да? ну, сейчас вы увидите достаточно сложное ну, я готов показывать вперед я смотрю тут не только пресса и трицепс напрягается Так, ну делись секретами, техника, как выполняется упражнение. Нужно хорошо зафиксироваться в упоре, чтобы плечи не уезжали, был центр тяжести. Трицепс напрягается? А, напрягается, но больше всего напрягается пресс. Понял. Нужно сделать уголок и поднести колени к груди. Колени должны быть по максимуму сведены вместе. Ну понятно полностью, тяжелее, полностью согнутые не получится, но стараемся максимально свести колени. Почему делать тяжело на полу? Потому что на полу, возможно, вы будете касаться пятками земли. А, а надо. Уже неправильно. Понял, понял. А а надо не касаться. не касаться. Ну давай попробуем. Давай. Так, упор. Правильно. Уголок. Отрываем пятки от земли и прямые ножки. Ноги разгибаем прямо по возможности. Видите, уже пятки касаются а, земли. Да, тяжело, восьмой не сделал, классное упражнение. Но близок к победе. Да. Спасибо за урок. Давай-ка. Отличное было упражнение на пресс. Вове, спасибо за урок. Конечно, у меня не все до конца получалось, но я потренируюсь и уверен у меня получится может у меня были где то плюсы, минусы что-то я делал не так, расскажи, подскажи чтобы я имел в виду на будущее я заметил одну ошибку это был дисбаланс в плечах и таз гулял было тяжело держать равновесие и из-за этого получилось маленькое количество повторений маленький секрет, когда в упоре держитесь предплечьями можно фиксировать бедра угу. то есть получается точка опоры упоры на, брудь, на, на упорах одна точка опоры и Предплечьями держим бедра, и тогда чисто работаем прессом. Ясно? Буду иметь в виду. Спасибо за урок. Всем спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. Будет еще много чего интересного. Пока.